Максима лампочка мигает там на камере? А где она мигает? А, да, ну да, мигает с красным. Ну, она мигает. мигает. Ну, точка вроде да, есть. Мигающая точка красная. Да. Так и должно быть. Да, Ой, так телефон выключил. А Просто так. Где? <звук> Эй, yeah. hey, да пофиг на него. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Да, снимают. Ну yeah, это yeah, yeah, yeah. пока приготовимся, он уже проедет еще раз. Мы там в поле были. <свы> Снова привет подписчикам Максим. Не хочешь передать? <свы> а? <свы> Ой, микрофон упал. так вот так все должно быть зачетно слышно давай передавай подписчикам приятно все нормально все ап и ехать короче привет под кто меня смотрит там hello my friend и все остальное я вычил ошибки из прошлого видео что микрофон орать не надо потому что и так все было хорошо слышно я зачем-то орал ну короче дебил в этот раз видео будет это получше по качеству и надеюсь поинтереснее Хотя а, типа, бы чуть-чуть интереснее. Так, Максима, я опять позвал Максима. Опять он и проедемся по тому же самому месту. Заворачиваем тут, начинается оффроуд. Уху, -мо! О, это кочка. Можно как-нибудь разнообразить шутку рассказать, но я не знаю шуток. Так, едем. Ой, занесло чуточку. Вот она та самая прямая. Ну, давай-ка, Максим, я сейчас загонюсь, опять поверну и это вернусь. О, сейчас газ пол выжмем. Мы едем еще и по ветру, очень прикольно. Э, уже дорога кончается, там кости и все такие неприятные. Разворачиваемся. А то что-то максимум потеряли мы. Газ назад, также газ по выжимаю. Ой, шлумак. Это а то есть что-то слышно, потому что я еду против ветра Меня ветер сжимает, конечно, жестко Кто-то видит меня сейчас на стороне А мне а... Неплохо, неплохо Я там, короче, по ветру ехал, так приятно было и поехал против ветра. Там вообще меня так вжала. Назад, вперед. Мы едем. Меня иногда скучило, короче, педали крутить, поэтому я взял сегодня свой скутер. А Максим все так же молчит. И не говорит ничего в камеру. Максим, что-нибудь что скажешь? А? Короче, Максим сказал слово «жарко», «очень жарко». Но сегодня и правда жаркий день. Вчера было холодно, писец, 10 градусов. И тут резкое потепление. Точнее, вчера было не 10 градусов, а 7 вроде как. Где-то примерно так. А сегодня 26, что ли, или сколько там? Короче, капец, солнце греет, разве что ветер, такой себе, к сожалению. Сейчас поедем потихонечку, насладитесь видами, видами, видами, пофиг, короче. Просто едем и говорим. Особо много говорить не хочу, хочу это разнообразить видео как-нибудь. К примеру, хотя... Так, у меня появилась идея, Максим. А. Сейчас, пока не погоди. Сейчас, короче, 29 градусов. А, короче, подписчики сегодня 29 градусов оказываются. Ну, да, крулим, пусть будет 30 градусов на улице. Короче, немало, мы тут сейчас жаримся. Да... Пойдем до конца, там развернемся и это... Сейчас до конца буду ехать вот так. До конца, до моста, там где мост тот самый. легендарный. А, кстати, сегодня такая интересная история была. Я, меня отправили в магазин за Мазиком. Поехал короче дорогой одной. Капец. Думаю, а ка я дорогу на другой улице. Поехал туда. Три раза занесло. Там кочки такие вообще. Там просто жесть. Я еле как доехал. Я думаю, сейчас вообще рассыпется скутер. Но это не китайцы делали, японцы. Ничего не открутилось, ничего не случилось. Доехал спокойно, ничего не случилось. Ну и что там такое? А, кстати, ну, я под конец смотрю, гора песка, и там дрифтанул на ней чуточку, ну и не смог, не удержался. О, кочка, ну тут неприятные, неприятные кочки, я когда с Максимом гонялся, ну не с этим Максимом, а чуть другим, он поза-поза в прошлом видео у меня был, слишком много Максимов но на, на это, из друзей моих, целых три я знаю, прикинь? Максим. Вот там поезд что-то. Помню, я переехал жить в Багану, это именно на поезде. Вот прям как сегодня помню этот день. Я прям ночью шел и домой уже пришел ночью, бахнул это. Лег на кровать заснул и началась новая жизнь, только не в Новосибирске, а в Багане уже. Да. Это было, когда мне было 6 лет, наверное, я еще даже помню, как из кровати не хотел вставать. Кстати, очень интересная история, откуда мне этот скутер достался. Это скутер моих знакомых. Зовут Гольтяпова. Это имена говорить не буду, потому что... потому Они мне, помню, в детстве подарили то ли из Германии, то ли откуда машинку белую электрическую но короче они были при деньгах они и сейчас при деньгах неплохо так то И вот подарили мне я помню как в стенку уперся и начинал делать бернаут там все шестеренки стерлись и она все ой это сирена погнали смотри сирена сиреноголовый все тут не давай доедем уже до него Давай до масло. Так, о чем я, короче, я стер с шистренки. причем это машина. Короче, так, все, договорил. Наконец-то можно поговорить. Я делал на ней Бернаут, а Она, короче, шестеренки стерлись. Машинка осталась далеко, где-то в гараже. Потом. А что потом? Эта машинка также осталась. Так смотрит, что он меня ебает. Угорн, давайте это выключим скутера, то это. Сейчас будет поезд так Нормально. О, еще один поезд. Ладно, пофиг, давайте быстро договорим. Эта машинка белая где-то стоит в гараже до сих пор. Хотел бы ее починить и подарить братану, но денег нету. Ну, как всегда. Денег нету, но мы живем. Да, так оно и есть. И этот скутер как раз таки от тех же Гольтяповых. Этот скутер купил папа у них за 30 тысяч рублей. Honda Today. Он был уже после аварии, но тут это, если видно, короче, здесь ржавчина, что он руль сварили, Ш зашпаклевали, но тут все это в некоторых местах видна шпаклевка, царапины некоторые, это я нечаянно, ну, не чаян, но я аккуратный на самом деле, это просто жизненный опыт. Я катаюсь на скутере уже сколько? Месяц? Ну, короче, у меня опыт месяц, и я вроде бы как уже неплохо катаюсь. Опыт месяц в этом году. Угу. А те подрили. А ну, вам продали Гатяпу, да? Да, Гатяпу. А у меня бабушка, ну, фамилия Гатяпол. А. У них там две парыхмахерские есть. Я там у них стрикся. Короче, если это 100 подписчиков доберется, если волосы даже в то в синий перекрашу, я вам серьезно отвечаю. Ну, через э, пару месяцев. Синий? Не, но ну это уже совсем перебор. Конечно, я хотел бы, чтобы 100 подписчиков было. Ну, если... Если, но они будут ли? Не знаю точно, короче. Как вы видите, там спереди это поезд. Так, старушка идет. И очень Я с собой взял штатив, но не знаю зачем. А, давай как раз таки переключим это... Камеру. Блин, куда телефон-то Короче, для стабилизации, чтобы это потом на видео было легче. Короче, всем здорово. Вот, разнообразия. Мы хоть как-то да постарались. Это камеру уже я снял со пока, Хоть мы это делали минут 10, тем более, к нам это подошли. Ну, во-первых, мой одноклассник, потом какой-то чел левый. И что, видно меня? Нормально, значит. Короче, там поболтали, типа, охуев, Да. Ну, поняли. Разговор одноклассников. Так, что мы сейчас будем делать? Мы поедем. Это мне кажется, какой-то там чел стоит. Что за собирает? Вообще странно как Ну, поган, короче. Короче, мы поедем вон туда, сейчас надеюсь, видит. Кстати, а за идет вообще. А минут а ее значит все я уже подумал ему не идет сейчас уже сколько времени так 5пис ну короче пусть будет шесть часов мы опять же жешок кругли что да, сейчас будем 3 минуты. ну три минуты но у меня чуть больше потому что у меня время как раз красаки на три минуты отстает покинь так чем мы сейчас делаем мы? ну как бы все мы это поехали Конечно, нет. Сейчас это... Опять, короче, хлопок. А на этом видео наше заканчивается. И так получилось, что у меня сидит эта камера, короче, нагрелась настолько сильно. но сегодня 29, ну, пусть будет 30 градусов. Она настолько сильно нагрелась, что же зависла. Я был сам в шоке, я типа смотрел, у меня камера зависла, пришлось доставать аккумулятор, давать ей отдохнуть, и вот сейчас мы уже... Ну, там Максим застыл, потому что он собаки испугался, она уже убежала. Безобидная собака была, а он ее взял, испугался вообще. Ну, ненормально. Ну, ее даже нету уже. Я Максим ожидал, ё капец, уже заколебался, он стоял, кружился, что-то там. Как собака побежала, он испугался, и поехал, блин, так покочегарил. Ой, блин, ладно. Ну, на этом наше видео заканчивается. Если увидите, что мы там на превьюхе, что мы там на скутере навернулись, то это все кликбейт. Ну, это если, мы еще не сделали эту превьюху, но мы сейчас ее попытаемся сделать. Если сделаем, то будет кликбейт. И вы будете знать, что это кликбейт только в конце видео. Ну Хотя будет и так очевидно, что это кликбейт. Но все равно, может кто-нибудь поведется. Почему бы и нет. Ну, на этом наше видео заканчивается. Короче, все. Максим, ну ты в кадр влез. Короче.